Бескрайняя, безусловно, Твоя любовь. Какая огромная любовь у Тебя, Иисус. А не пожалел самого дорогого. Ты даровал на самого себя. Когда мы были недостойны, когда мы не заслужили, Их первых слов. We're gonna make it Освещаешь, горы раздвигаешь на моем пути, в огне ложь гаешь, стены ломаешь на моем пути. Ты тьму освещаешь, горы раздвигаешь на моем пути. I Предом Иисус, Ты тьму освещаешь, Горы раздвигаешь, На моем пути, О, В огне ложиешь, стены ломаешь, На моем пути Петьму освещаешь, горы раздвигаешь На моем пути, О, в огне обжигаешь Стены ломаешь на моем пути Bish Благодарны за Твою любовь. Как это прекрасно, это чудесно, что когда мы были еще грешниками, Ты, не глядя на наши дела, независимо от того, какие мы, Ты возлюбил нас. И сегодня Ты продолжаешь оставлять свое стадо ради каждого грешника. Господь, как безграничное и безразмерное Твое сердце и Твоя любовь, Написано в Евангелии, как говорил Иисус: Я ставлю ради Тебя целое стадо. Я ставлю ради Тебя, ради твоего спасения, ради того, чтобы найти Тебя, ради того, чтобы достать Тебя из Преисподней. Я ставлю. я приду за тобой, я спасу Тебя. Не дам тебе то основание, на котором ты сможешь стоять. Я вытащу тебя из болота, Я вдохну тебя в новую жизнь. Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь, приглашай Его сейчас, пригласи Его, ищи Его сейчас всем сердцем, всем духом, ищи Его, ищи Его присутствие, ищи Его воли, ищи Его благоволения.